Очень понравилась такая практика. Мы Но прославляем Господа, выходят люди и благодарят, свидетельствуют. Слава да? Бог, некую излиза свидетельство. Слава Господу. У нас, знаете, у нас есть еще одно свидетельство. одно свидетельство. Нам написала э, жена пастора. Жена на пастора не писала их дочь у нас жила какое-то время. А, живе, время она перестала ходить в церковь а, потеряла смысл жизни, впала в депрессию и мы пригласили ее пожить у нас и вот она написала большую благодарность что она говорит, она вышла из депрессии она увидела смысл жизни Тебя введя смысл на живот. Жизнь вернулась к ней. Живота И она благодарила нас за гостеприимство. И не за наше гостеприимство. За терпение. За терпение, да. Я хочу поблагодарить вообще молодежное служение. Столько, молодежь, потому что, наверное, служение. больше всего им досталось. Есть, вот, поэтому слава Богу. Знаете, Сла мы когда-то получили вообще, что наша церковь, она выполняет функцию рук. Теле и почему откровение начинает церковь исполняла функции рецепты, рук, это обнимание, это, это, да, это прикрыть, раны залечить где-то, да, да. Э, да, поэтому может быть это не всегда приятно. Не виноги Но знаете приятно, когда мы получаем результат. Но приятному год получаем результат. Поэтому слава Богу, я думаю, что слава это на Бога, ну, результат работы э, всей церкви. И мыслищете, что твой результат наработала вся эта церковь? Вот, у нас еще и сегодня свидетельство, я не знаю, сегодня за детей молиться будем, нет, мне кажется, мы их не соберем, да, мы просто помолимся, да, не соберем, да, мы их, будем молиться, ну все, давайте, у нас еще одно свидетельство. Малыш, ты одно свидетельство. Всем привет, братья и сестры. Здравствуйте, вот братья и сестры. Слава Богу, я все, на Волга, отново Ви виждам. Да, потому что у меня во вторник была операция в Турция. Во я вторник имах операция в Турция. Да, все было получено прошло, слава Богу. Всичко мина много добрее. А, теперь я вижу всех без всяких очков, чинств, с обзнаниями. Всички без лещи, без очела виждам всички да. Вас. Даже во время операции, ну то есть я все, все видел, я был в сознании. Дори во время операции да, я бах сознание, в сознании, всичко Вещи интересно приживаяны. Приживание, да, а, потому что вот в этот момент вот так, такое было соединение с Богом очень сильно. В тот же момент у Сэшта соединение со с Богом. Да, потому что, ну, когда у тебя копаются в глазах и там Это не знаешь, что там дальше будет <laughs> и не знаешь, какого, что если след да, това. Только одна надежда на Бога и, и его, ему одно доверие было. И... Само на Бог, да, и после операции доктор сказал, что я таких уже давно не встречала. И доктора сладко верят, что вы только спокойны. не мне кажется, что у вы только спокойны хора. Внутри, конечно, у меня не все спокойно. Внутри не вещи только спокойны. Благодаря Богу, да. Видимо, на фоне остальных я был спокойный. Может быть, на фоне, на других тебя много спокойны. Поэтому, да. Благодарность Богу, благодарность братьям и сестрам, которые помнили, поддерживали молитвы. И всем благодарен на Бога и на братья сестры, которые все молятся за меня. Твои эмоции. Слава Богу, слава Богу. Илья, далеко не уходи, а Люба здесь сегодня, нет? А, а позовешь Любу тогда? Можно смена, да? Я просто, я хотела попросить, что мы сегодня не только за детей молимся, но и за Аню нашу молимся, Да, у нее срок на этой неделе, и я думала попросить Любу, у нас Люба недавно родила, да, чтобы Люба тебя благословила. Ну, если... Люба, давай... Срок подходит. Не, не надо. Спасибо. Ну, давайте мы... и что-то особенное? У нас вообще, у нас молодежка готовит э, комнату для детей. Там вы уже заметили, да, они не успели, они там рисуют, доску делают. Вот, поэтому, слава Богу, у детей будет красивая комната с выходом прямо туда, на площадку. Давайте мы помолимся за наших детей, за наши...